Предтренировочный комплекс MyProtein со скидкой в 37% Переходи по активной ссылке под видео Предтренировочный комплекс, который содержит целый набор проверенных временем ингредиентов В том числе таурин, бета все необходимые витамины и кофеин Которые позволят вывести ваши тренировки на новый уровень Ключевые преимущества Первое Повышает выносливость и работоспособность. Второй повышает ментальную концентрацию и внимательность. Третье снижает усталость и утомление. Четвертое включает. В свой состав ударную дозу аминокислот. Предтренировочный комплекс содержит кофеин, который повышает выносливость и работоспособность. Благодаря нему вы сможете извлекать максимум пользы из каждой тренировки, преодолевая свои привычные границы. С его помощью вы также сможете сохранять концентрацию и внимание на протяжении всей тренировки, даже в конце долгого и напряженного дня, приближаясь таким образом к достижению значимых для вас спортивных целей. В комплекс входят все необходимые витамины, в том числе витамины С, В6, В12, а также ниацин, благодаря которым он является натуральным источником энергии и служит отличной поддержкой иммунной системы. С ним вы будете сохранить высокий тонус и отличное самочувствие и с радостью возвращаться в спортзал снова и снова. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!